Всем привет! На обзоре у нас сегодня будет парачейны на Polkadot. Запустили третий бач и в этом видео разберем проекты, которые уже есть, которые уже прошли. И в этом видео я также хочу затронуть тему, насколько выгодно участвовать в данных парачейных и стоит ли вообще участвовать и что я жду в ближайшем будущем да, от этих самых парачейнов. Поэтому кому данная тема, друзья, интересна, присаживаемся. Поехали! Итак, кто не знает, что такое вообще парачейн на Палкодот, у меня на ютубе очень много видео, можете посмотреть, разобраться в многих парачейнах и на Кусам и Палкодот мы участвовали. Вкратце скажу, что экосистема Палкодот, чтобы в нее вступить и пользоваться ее преимуществами, да, а самое главное это масштабируемся и безопасность, то проекты должны выиграть краудлон, то есть стать парачейном выиграть краудлон что это имеется в виду. то есть комьюнити которая их поддерживает верит в проект мы своими дотами голосуем за тот или иной проект а тот проект который мы э, лочим пользу свои доты нам дает какие-то свои э, ну так сказать дивиденды да там и они выражаются в основном в токенах проекта э, либо в виде там и так вот, когда это все начиналось, у нас был закат э, бычьего, так сказать, рынка. Все это было на верхушке. Много хайпа в этой сфере было. И хайпа утих, естественно, ну, с понижением рынка, что стоило и ожидать. Так вот, в первое поращение очень самое большее было занесено ДОТ. Вы видите, что от всего соплая уже 11% залочено дота. А на Кусама залочено 31% КСМ от всей ее эмиссии. Так вот, с 12 марта стартовал уже третий батч аукционов на поручение на Polkadot. И здесь мы видим, уже есть 4 проекта. И сегодня разберем в первую очередь это Equilibrium, Unique Network, ну и два из них Coins Fire Station и Vhalla Network. Стоит ли в них участвовать, участвую я в них или нет. Так вот. Я, друзья, участвую только в Эквилибриум. Почему? Потому что еще во втором батче я за них заносил в самом начале. Они, к сожалению, в этом батче не выиграли. Там чуть-чуть отстали от Нодал и перешли ну, автоматически в третий батч. Здесь у меня сомнений нет. Они возьмут, скорее всего, сразу первое место. Я думаю, тут осталось вообще три дня. В этом батче будет у нас раз, два, три, четыре... 5, 6, 7 проектов. И этот батч будет длиться аж до 30 мая. То есть первый победитель будет уже объявлен 19 марта. Скорее всего это будет эквилибриум. И потом через неделю вот так парачейные будут идти аж до конца. Пока не будет известно о 7 победителях. Итак, мы имеем 4 проекта и давайте разберем их экономику. Да, стоит ли здесь участвовать или нет. Начнем мы с эквилибриума, как я уже вам говорил. Я писал в телеграм-канале, кто не подписан, обязательно подпишитесь, что нам до 14 марта нужно было проголосовать. Те, кто заносил за эквилибриум во втором батче, мы могли что сделать. Если вы были зарегистрированы через их сайт, то вам нужно было проголосовать. Как я, к примеру, я проголосовал, что мои доты возвращать мне не нужно, и я согласился, что я перехожу и голосую их. На следующем батче тоже за этот проект. И дополнительно мне к этому добавят еще бонус. Где тут они расписывали? Вот этот бонус. Дополнительно 300 монет к одному доту. То есть стандартное. Смотрите, у них вознаграждение 200 монет. Плюс то, что я перенес, мне еще добавят 300 монет за один дот. Если же вы откажетесь, либо просто не нажимали кнопки, вам доты вернутся на кошелек. Если вы заносили напрямую через полка.дот.js, то вам доты, скорее всего, уже вернулись. Далее для тех, кто, к примеру, присматривается к проекту и хочет там заложить свои доты и проголосовать за этот проект. ну Что вы сейчас получите? Сейчас до 20 числа у них акция идет. Я думаю, они как раз до этого времени уже возьмут парачейн. Базовая награда у них, она будет стабильна, это 200 монет и плюс 50%, если до 20 числа вы закидываете э, свои доты. Таким образом, базовая награда у вас составит 300 монет, плюс если вы пройдете там по реферальной ссылке, хотите по моей перейти или чей-то другой, вы получите, ну в моем случае там э, плюс 7% к своему бонусу. То есть вы получаете 7% процентов я 7%. Такая история, вин-вин. Дальше разблокировка токенов будет 10% сразу после запуска, после листинга, да, там нам начислят. И 90% этих токенов нам будет начислено в течение двух лет. И через два года ровно нам вернется полкадот, который мы будем лочить за этот проект. Но сам эквилибриум, чем он еще интересен, он похож как и на параллель Finance, у него будет свои x то есть ликвидные доты, которые мы сможем на их платформе как бы ими пользоваться ну и они будут ликвидные и можно там будет торговать или как к примеру вот Вакала уже можно там будет их стейкать видите да что это тоже defi мультитул, то есть здесь и стейкин будет и swap и трейдинг и cross и этот самый кредитование будет если вы хотите участвовать в краудлоне, вы перешли по ссылке, вот, к примеру, я показываю, нажимаете по ссылке, вас выкинет на страничку уже, где вот вы можете получить свои доты. Вы просто нажимаете здесь, выбираете там 10 дот, не знаю, сколько хотите, ну, для начала там подключаете, конечно же, свой кошелек и здесь ставите сумму в дотах, да, и будете смотреть, какие у вас будут вознаграждения после того, какую сумму вы решите отправить в этот проект. И теперь, друзья, давайте немножко пофантазируем, вот если вы, вы эквилибриум заносите, сколько вы, к примеру, сможете получить да, там вознаграждение. Смотрите, вот сейчас, если вы заносите, у вас получаете 200 плюс 50 процентов, это 300 монет, плюс там по рефералке что-то. Ну, давайте будем отталкиваться от самый-самый такой минимум стандартный, там 300 монет за один дот. Один дот сейчас стоит там 18 долларов. Вы получите 300 монет за один дот. На Краудлон проект выделяет 1,1 миллиарда токенов. Это очень много и вся полная эмиссия у них тоже 12 миллиардов. Это ну, колоссальная просто сумма на самом деле. Очень много токенов будет. Поэтому мы понимаем, что цена будет очень и очень маленькая. Такой проект, когда выйдет на рынок, я более чем уверен, что он ну, не сможет именно на таком рынке, вдруг рынок может еще хуже быть. Да, на любом рынке ну такой проект, я думаю, он не будет с капитализацией больше 100 миллионов. Я более чем уверен, он даже будет еще и меньше, потому что есть уже ну, как бы на что смотреть, да, как выходили первые там парачейные, потом следующие, и эквилибриум это не отнести его там к супер топам, Поэтому даже сравнивая с топом, я более чем уверен, меньше 100 миллионов у него будет. И циркуляция у него будет, по-моему, на старте там, около 2 миллиардов токенов, может и больше. Если взглянуть на Star Network, вот парачейн, который намного посерьезнее проект, намного посерьезней. Сейчас у него эмиссии 2 миллиарда токенов, он стоит 10 центов, потому что капитализация 200 миллионов. Даже прикинем самый лучший расклад, что в Эквилибриум будет 100 миллионов токенов то мы понимаем, что цена будет всего лишь там, 5 центов изначально. А если цена 5 центов, то вы понимаете, что с 300 токенов за один ДОТ у вас будет выходить э, ну, 15 долларов, а один ДОТ стоит 18. То есть вы даже один к одному не отбиваете. Но вам же дадут ну, и мне тоже 10% всего лишь токенов, поэтому 15 долларов минус 10%, то вы получите 1,5 доллара за один дот получается ну, в эквиваленте, если мгновенно разблокируется. Но я еще повторюсь, и я более чем уверен, что эта сумма будет еще меньше. И таким образом в течение там, двух лет постепенно токенов все больше и больше будет становиться в рынке, и цена, я думаю, будет только падать, потому что вся эта история будет размораживаться, разблокироваться, попадать в рынок, она будет продаваться, и цена будет только стекать вниз. Поэтому на самом деле здесь для спекуляции награды очень маленькие. Другое дело, если вы, как я, там, к примеру, участвовал в предыдущих парачейнах и постоянно, я напоминаю, что половину дот своих, которые у меня были, я брал еще давно по 12, я использовал половину для парачейна. То есть, внимательно. Половину не депозита всего, а половину своих дот, которые у меня были в наличии. Остальные, которым я трейдил, там на споте было, я продавал и по 28, и по 35, и 47, у меня уже дот вообще нету. А все, что я участвовал, все ушли в парачейн. И дальше в я уже, в принципе, участие принимать не буду. И вот, собственно, по этим причинам которым я не буду, я вам озвучу, потому что это, ну, изначально, как мы увидели, это не супер там выгодно. Ну, долгосрок это хорошо, потому что я очень рад, что я участвовал в парачейнах и 50% своих дот, плюс вот эти токены, которые за те проекты будут не выходить, а там проект действительно очень хороший, перспективный, э, все равно я более чем уверен, за два года, ну, как бы все это разморозится, все я буду отправлять в стейкинг, умножать, и я думаю, сумма соберется, ну как минимум больше, чем я влаживал в долларовом эквиваленте. Потому что я верю в экосистему Polkadot, и мне очень нравится. Я думаю, там успех у нее будет однозначно. Поэтому здесь, я думаю, все понятно. То есть долгосрок для инвестирования, кто хочет, можете пользоваться. Если для спекуляции это абсолютно невыгодно, лучше просто ну ждать, когда проект там вы, выскочит, увидите самую низкую цену и потом будете с рынка там покупать. Либо же по той стратегии, как я вам писал, действовал я. Да? Вот Эквилибриум, скорее всего, это последний проект, в который я участвую в порочейных на Polkadot. Если не увижу здесь какие-то проекты, в чем я, конечно, сомневаюсь, которые дадут, я увижу там по своим подсчетам, ну, как минимум, какие-то интересные вознаграждения, тогда я ну, конечно же принимать участие буду. Но сейчас я вижу, что таких нету, и сейчас мы дальше с вами убедимся. И я более чем уверен, что самим проектом, чтобы стать парачейном на Polkadot, ну, пользоваться их экосистемой, пользоваться безопасностью, потому что это действительно проектам нужно. Но проекты уже поняли, что не нужно сильно много раздавать людям наград, можно довольствоваться малым, потому что конкуренции уже практически нет. И они все равно станут Порощейну на Палкодот даже с малой кровью. Я имею в виду, что просто не нужно будет отдавать там сумасшедшие награды, да, так, как пытались привлечь нас проекты, которые изначально там участвовали. И вот давайте перейдем к проекту Нетворк, Network. Да. Я тоже еще говорю, здесь участвовать Порощейну я тоже в нем не буду, но давайте я разберу, может кому-то будет интересно. Он, в принципе, по наградам чуть-чуть лучше выглядит, чем Эквилибриум. Давайте посмотрим. Так вот, Unique Network – это новое поколение NFT, построенное на Substrate со своими кошельками, блокчейнами и современными совместимостью да, между самыми этими NFT. То есть, в принципе, проект хороший, он нужен на полка Дот. Но опять же, -таки, давайте посмотрим, что они предлагают. Итак, максимальный... Соплай, то есть эмиссия у них будет 1 миллиард, это очень много, опять же таки, 15% они выделили на краудлон, это 150 миллионов токенов. И инфляция у них будет тоже, в принципе, большая, 10%, но в течение четырех лет она должна там снизиться до 4%. Минимальное вознаграждение, как они пишут, это 5-28 токенов за один DOT, и э, они будут распределяться линейно в течение двух лет. То есть вот так. Даже 10% никто со старта давать не будет. Сразу будет линейно, в течение двух лет. Ну, как блоки будут генерироваться, так и будет потихонечку нас, наш кошелек пополняться этими токенами, если будем участвовать. 5% они дают по рефералке. Кстати, у них по токеномике частная продажа, естественно, была там 20%. И открытая была 8%. Это недавно на токен софте. Можно было поучаствовать и купить по 25 центов их токен. Поэтому я, к сожалению, пропустил, что-то не захотел участвовать. И, в принципе, в соответственно, тоже не буду участвовать, потому что в поручении еще хуже будет, чем при селе. Дальше, если вы хотите в краудлоне поучаствовать, нажимаете в краудлон, здесь участвуйте сейчас, подключаетесь к своим кошелечкам Polkadot.js. И здесь у них очень такой необычный, интересный способ, да, там, получение этих токенов так сейчас подгрузится угу. вот к примеру нажимаете вы один dot но минимальное участие можно с 5 dot все мы знаем дот сейчас там 18 долларов и смотрите что вы получаете за один dot вы получаете на сегодня 17 токенов у них да вот эти и чем больше дотов будет нанести, ну, внесено в видите, примеру, если будет там 2 миллиона дот собрано, то награда уже будет 12 токенов. Да? Если там миллион, то награда 14. На сегодня сейчас это будет 17 токенов за один дот. Теперь что мы здесь видим? Циркулирующее предложение после выхода на рынок да, будет 60, ну, практически 70 миллионов токенов в рынке. Предположительно, я могу предположить, что капитализация данного проекта, она не будет больше как раз 70 миллионов. Она может быть примерно 35-40 миллионов. И вот эти, кто в селе заранее, там, в токен селе участвовали, они там максимум может взять 2 да? ну, икса. И это, я думаю, для них будет хорошо. Если 70 миллионов сразу там, капитализация, может там, возьму 4 икса. В зависимости еще какой будет у них там распределение. Но что касается краудлона, вы там взяли за один DOT э, 17 уникум. К примеру, допустим, даже капитализация будет там 70 миллионов на старте. Хорошо. То есть токен будет стоить, значит, 1 доллар. Если один ДОТ 18 долларов, а за токен вы получаете 17 долларов, если сейчас голосуете, то вы понимаете, что это 1 к 1. Но вам будет линейнее в течение 2 лет разблокировать ваши токены, а 17 долларов, если вы отнимете, ну это где-то сразу вы получите 5%, то вы получите там около доллара. Понимаете, сразу, да, ну вообще история прям очень-очень невыгодная. А чем дальше будут токены в течение двух лет разблокироваться, тем больше эмиссия токенов будет в рынке и тем ниже цена будет становиться Нетворк. Это 100%, поэтому здесь тоже история, в принципе, невыгодная. Это только если вы планируете спрятать свои доты. Вот, к примеру, сейчас цена по 18, вы ждете цену там по 100 долларов. Вы, чтобы, так как я вот, половину, почему я участвовал в парачинах, чтобы просто не потратить свои доты. Я их закинул. И все. Через два года только вытяну. И плюс мне еще дадут проекты данного токена. И мне, в принципе, по барабану, что и где будет стоить. Самое главное, чтобы цена Dota и экосистема развивалась и росла. А вот эти проекты – это как бонус. То есть, если вы готовы, берите, участвуйте. Ну и эти проекты Coinverse Station и Network. Этот проект Coinverse Station он позволяет… Ну, то же самое DeFi, да, есть пул, есть стейкинг вся история, есть свапалка то есть вот такая, просто на дот, Но, как по мне, он выглядит стремновато, даже в том плане, что здесь я не увидел никого ну, с инвесторов. Вот, если можно заглянуть, тут три инвестора и то я даже не знаю, кто это, первый раз, ну, грубо говоря, вижу. Поэтому для меня проект это очень слабый и сейчас очень просто просчитать и плюс токен данного проекта уже торгуется в рынке. И здесь не нужно в лес ходить, чтобы посчитать, сколько он там будет стоить. Они предлагают 3.75 минимальное вознаграждение. Но ну, смотрите, здесь если 1 миллион дота не собирает, то вы получите, к примеру, 22.5 максимально этих токенов. Допустим, 22.5 токенов мы получим за один дот, а цена данного токена, она торгуется уже на рынке. Вот если мы перейдем сюда, полка дот... Листинг токен и найдем. Вот видите, конверстейшн. Цена вообще 0.08. Торгуется на бирже Max, по-моему. Умножить на 0.08. И мы получим те же самые, даже меньше, 15 долларов. 15 долларов за один DOT. И они сразу будут на руки выдавать 25% токена, 85% в течение двух лет. Минус 25% и получим около там, 4 долларов на руки за один ДОТ. Тоже видите, да? Ну, в принципе, история не очень то и выгодная. Если мы берем Пхала, тоже хороший, интересный проект. Это по конфиденциальности. Он нужен для системы полкадот Но, опять же таки, цена уже торгуется. Ее можно купить с рынка. Я не знаю, зачем лучше, просто полкадот что в этот проект, что в этот. Потому что цена уже торгуется на рынке. Вот. И вы можете спокойно брать, покупать ее с рынка, если проект вам нравится. Что касается пхалы, здесь цена у нас 22 цента. Они здесь предлагают, что 20, да, 24 стабильная награда, независимо, сколько они дот соберут. И 24, если умножить на 0.22, это вообще 10 долларов за один дот, а дот в рынке 18 долларов. Какой смысл лочить, я не знаю. То есть Пхала в этом случае тоже абсолютно неинтересно. Но еще раз повторюсь, я понимаю, зачем это все делается, потому что, как изначально я сказал, они поняли, то есть проекты, которые взять, ну, войти хотят в экосистему Polkadot, пользоваться масштабируемостью и всеми этими преимуществами, особенно безопасностью, они поняли, что много токенов раздавать не нужно, конкуренции мало, они... Просто даже минимальными вот такими суммами, вложениями станут парачейнами и возьмут и будут арендовать ее на 2 года. И я считаю, что эта ситуация дальше будет только ухудшаться в плане ну, корости, выгода, выгоды и спекуляций, кто хотел там заработать сильно на парачейнах. То есть сразу скажу, это уже не получится. Это только если вы хотите сохранить свои доты, вы верите в экосистему, вы просто... И доты никуда не потратите, они через два года возвращаются. И плюс вам как бонус дают токены того или иного проекта. Но если что-то изменится, если я найду какой-то проект, который действительно что-то вам предложит и выгодное э, в целях там, спекуляций, хорошая будет токеномика, хороший сильный проект, то конечно же я разберу, зайду и об этом с вами поделюсь. Но Сейчас и в будущем я пока не планирую участвовать в парачейнах. Последний пока что для меня это будет эквилибриум. Я сказал, принимайте решение самостоятельно. Кто хочет там получить чуть больше дополнительный бонус там, по ревке, можете перейти по ссылке моей или какого-то другого блогера и поучаствовать. Либо же вам Unique Network больше понравилось, то у меня точно ссылки нет. Вам придется поискать где-то на других просторах интернета, чтобы получить, там они дают 5% по рефералке. Ну а в общем, если честно, брать целую экосистему, там полка Dota, да, то я считаю, она только развивается, это только первая пара -чейны. На самом максимуме хайп был и хайп рынка был, так совпало. Можно говорить, что кто рассчитывал на спекуляции сразу быстрый возврат, там, в доровом эквиваленте отбиться, да, можно даже сказать, что Здесь побрили, побрили очень конкретно. Но здесь опять же таки, смотря как вы к этому относитесь, и никто не знает, когда этот медвежий рынок настанет. да? Мы тоже не знали, что тут война тут настанет, и сейчас воюем. Поэтому, блин, здесь, ребят, вообще угадать ничего невозможно. И когда, естественно, пошел рынок на низ, все сыпется, все падает, конечно же, какой-то спекулятивной части быстрому возврату средств в долларах здесь речи быть не может, потому что сейчас все экосистемы и полка ДОТ, первый раз э, ну, придется пережить ну, медвежий рынок. Да? вот тяжело, Самые такие тяжелые времена и вот это самая хорошая как бы, точка входа будет наоборот и в проекты и ДОТ по более низким ценам можно покупать если экосистема выстоит, если они реализуют все что хотели, а я думаю с таким основателем как Гейминвуд я думаю, здесь проблем не должно быть. Поэтому полкодот и те проекты, ну, по крайней мере, большинство, которые мы заходили, я более чем уверен, они еще выстрелят и все покажут. Ну, можно будет судить тут вот, как минимум через года-два. Ну, а как вы относитесь по расчетом на полкодот, будете ли вы продолжать участвовать или нет, или придерживаетесь той же стратегии, как я, до, до этого и сейчас?